Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Любовь Курьянова, и я нахожусь в самоизоляции, надеюсь, так же, как и вы. Российское историческое общество и Российское военно-историческое общество совместно с Центром экономического развития и сертификации реализуют проект «История, рассказанная народом». Что войдет в это издание, какие нерассказанные истории из прошлого узнают читатели, поведает мой сегодняшний гость – Юрий Смыслов, заместитель директора Центра экономического развития и сертификации. Юрий, здравствуйте. Здравствуйте, Любовь. Юрий, проект, который вы реализуете, история рассказанная народом, просто уникальный и удивительный. Мне, конечно же, хочется начать наш разговор с историей. Скажите, вот из тех историй, которые к вам поступают, какие больше всего, может быть, вас поразили, удивили лично вас? Ну, смотрите, я вам скажу так, проект действительно очень интересен. Мы даже сами немножко не ожидали, когда начинали этот проект, что он так войдет в такую работу. Начали мы в 2015 году, первая книга вышла в 2016 году. И вот начали, когда собирать материалы, мы даже ну, не представляли, что он получит такой отклик. И когда люди стали узнавать об этом проекте, мы, в общем-то, даже не с первого раза присылать готовые материалы, стали присылать действительно интереснейшие материалы, которые хранятся дома, в семье, рассказанные прадедушками, прабабушками, значит, ветеранами были подняты разнообразные фотографии семейных архивов, уникальные, которые нигде больше не приняются, письма, воспоминания и так далее. И все истории, в общем, получаешь и берешь, мурашки бегут по спине. Есть даже истории, вот, Люди настолько прониклись этим проектом, они связываются, говорят, знаете, у нас ну, не сохранилось, даже фотографий нет. Ну, мы там что слышали о а бабушке, там буквально несколько строк, и присылают вот в таком пару материалы, очень коротенькие. Прадед родился там-то, тогда-то шел на войну, пропал без вести или э, другая какая-то история. Вот. но самое главное, что люди это ценят, это помнят и э, хранят эту память, вот это тоже очень важно. Вот мне, вот, например, сейчас вспоминается одна история, от из Рязанского области э, писал, что значит, э, ну, сам он ушел на фронт э, в начале войны, прошел определенные этапы и э, как говорится, вот был такой момент, что ушел по нужде в сторону своего лагеря. И, находясь в этом месте, через 10 метров увидел немецкого солдата, который, в общем-то, сделал тоже. Вот. И наш солдат хватился за автомат, который висел на шее у него. Немецкий был юноша, совсем молодой паренек. И когда они стрелились в глаза, значит, вот наш солдат, он опустил автомат и ушел. Значит, и не, не, он боялся, что да, могут стрелить в спину, но он спокойно уходил. И вот он сказал фразу, что очень трудно убить даже врага, когда ты смотришь ему в глаза. Вот. Такая вот история. Значит, истории вот, есть известный, например, польский деятель Ежитыц, он участвовал в нашем проекте, это команда поляков, которые наши памяти солдатом сохраняют в Польше, восстанавливают, пытаются значит, уберечь их от сносов, от издеваний над ними и так далее. Вот он присылал материалы своей матери. Мама его была еще, ну, в общем девочкой, там, 13 лет, и вот она воспоминала свои воспоминания, когда русские пришли, освобождали Польшу, значит, как все были очень рады, и был момент, что во время атаки вот село, где жила его мама, находилось под обстрелом по линии огня. И солдаты, прежде чем начать бой, вывели всех жителей в безопасную зону, дали им продукты. Вот. И после, когда продвинулись дальше, жители спокойно вернулись в свои дома. Юрий, вот. ну действительно, истории, которые вы рассказываете, они удивительные, мурашки по бегут от них. Скажите, а издание уже написано, когда оно выйдет свет и когда можно будет ознакомиться уже с э, большим количеством историй ну смотрите значит, как я уже сказал начали мы проект в 2015 году и первая книга вышла в 16 и вот на сегодняшний день у нас готовится к печати э, уже восьмое э, издание То есть поскольку материалов входит очень много Материалы значит, различаются частями. Проект продолжается, значит, как я уже сказал, вот сейчас к 9 мая, несмотря на карантин, несмотря на сложную ситуацию, работа все равно продолжается. Люди присылают материалы, а мы готовим к печати восьмую книгу. И у нас в процессе готовятся материалы на выпуск других изданий последующих. И даже скажу, что сейчас в процессе карантина, люди, находясь дома, они, ну, наверное, имеют возможность значит, уделить больше этому времени, значит, поднять свои архивы, побеседовать там с родными, которые, может быть, находятся в другом месте. И есть такая возможность поднять эти все материалы, потому что в рабочее время не у всех хватает времени это делать. Так что работа идет. Так что карантин сыграл даже вам на руку, получается. В этом ну, вы знаете, да, можно так сказать, что он сыграл на руку, он даже сыграл на руку в плане того, что они спокойно этому время. Не забывают о а наших родных, близких, знают то нужно это помнить, что многие с большим интересом участвуют вот в подобных проектах, в нашем проекте «История рассказа народом» именно по сохранению семейных архивов. Юрий, скажите, а где книга будет распространяться, где ее можно приобрести, либо она как-то на некоммерческих условиях будет предоставлена в электронном виде? Значит, у нас принципиальная позиция, что мы книгу предоставляем без Значит, те желающие, кто хочет принять участие в этом проекте, могут идти на сайт profi.org.com. Там есть информация, как собирать материалы, в каком формате. В принципе, сложного, ничего нету. Это сканируются документы, сканируются материалы и пишется текст и присылается нам на почту historyoc.com. Материалы будут обработаны, будут сохранены и будут размещены по мере формирования изданий в той или иное. Которое будет выходить. Книги потом передаются. Желательно нам, естественно, оставить сказать, адрес, телефоны. Книги потом будут пересылаться людям, кто захотел участвовать в этом проекте. А вообще книги... Это очень большая работа по распространению этих зданий, то есть передаются в библиотеки, в вузы, в музеи, Значит, передаются нашим разным друзьям, партнерам, организациям, потому что они тоже так сказать, участвуют в проектах, присылают материалы и самостоятельно передают эти издания в краеведческие музеи и так далее. Вот Мы передавали благодаря значит, российскому историческому обществу и военно-историческому обществу, российскому военно-историческому обществу книги, участвовали в выставке «Книжный Красной Красная площадь». Значит, также передаются издания ежегодно в «Артек», в «Орленок» и в... Подарков, виде призов. Вот учителя многие, кто работает с детьми, они э, видят отклик, э, отклик от детей, которые очень нравится, они с большим удовольствием э, изучают, читают. Ну, в общем-то, и книга написана достаточно простым языком. Она восприимчива и э, дому поколению, и всем. Юрий, спасибо вам большое за тот большой проект, который вы делаете. Мы будем с нетерпением ждать выхода восьмого издания для того, чтобы прочитать истории до невиданные и неизведанные. Да? Ведь это истории все-таки рассказанные народом. Спасибо вам большое. Вам спасибо большое. Ну и в завершении программы мне хотелось бы сказать, что информацию о своих близких, фотографии, воспоминания, копии документов можно прислать в рабочую группу проекта по электронной почте, которую прямо сейчас вы видите на своих экранах. О подробностях, связанных с участием в проекте «История, рассказанная народом», можно узнать на сайте проекта. Дорогие друзья, оставайтесь дома, берегите себя. И до новых встреч в эфире телекомпании «Русский мир». До свидания.